подумаем совершенно о другом сейчас ребят что-то у меня тут совершенно о другом я сейчас расскажу о том немножечко своей жизни что произошло со мной когда я и арифлейм стали вместе идти по моей жизни зелененькие шарики это символ свободы, символ того, что человек принимает всю информацию, и он готов к диалогу, он готов к общению. Я очень люблю этот цвет, я раньше не знала, что зеленый цвет дает э, готов к движению, к общению. Потом как-то проанализировала, и не зря даже на светофоре сделали зеленый свет иди. Я прочитала, прочла и думаю, ну, надо же, значит, это для меня. Это мои размышления были вслух. Итак, это моя семья. Семья, которой я горжусь. Семья, которая поддерживает, э, семья, которая поддерживает меня практически во всем. Мало того, что поддерживает, она мне еще и помогает. Я хочу сказать, что я, в принципе, счастливая мама, даже не в принципе, а счастливая мама, счастливая бабушка, счастливая женщина и вообще счастливый человек. Все, что считается к счастью, мне кажется, это я. Да, наверное, не кажется, я так думаю. Потому что я всегда рада всех видеть и всегда рада общаться со своей любимой семьей. Но мы не только вместе общаемся, мы еще и вместе работаем. Со старшей дочерью Екатериной мы ведем вместе бизнес. И в этот бизнес привела меня она. И я рада, что это сделала именно моя дочь. Только потому, что именно ее я понимаю. И у нас один унисон, как вести этот бизнес. А это главное. Это главное, когда семейный бизнес, есть очень много общего. Поэтому, если ваши люди, ваши родственники присоединятся, присоединятся к вам, обязательно им рассказывайте о нашем семейном бизнесе, который мы ведем. И у вас он также будет. Но сейчас мы давайте не об этом. Мы немножечко продолжим. Я не буду долго показывать, рассказывать, что у меня было до Арифлейм, какая я там была до Арифлейм. Всякое было, всякое было. Образование мое... Технолог консервной промышленности. Я работала на консервном заводе довольно много. Потом семейные обстоятельства позв... заставили так, что нужно было поменять свою жизнь, вернее, не жизнь, а работу. Затем семейные обстоятельства показали, и рабочая обстановка показала, что денег там, где я работаю, не хватает вообще на проживание. Естественно, я начала искать дополнительные доходы. Всему, чему в то время я научилась, пережили мы эти 90-е годы сумасшедшие, это, конечно, я научилась растеневодству и животноводству. Благо, что земли очень много, всего очень много, и вот так я 28 лет зарабатывала деньги. Это конечный результат, то бишь реализация. Выращивая все то, что на свете растет, и то, что ну, необходимо людям, конечный результат мы делали сами. Мы ездили практически по всей России. Я уже молчу про Ставропольский край. Я не видела детей по два, по три месяца. Мы с мужем просто уезжали, загружаясь, приезжали, уезжали, расторговались, приехали снова. Но, как видите, позитива у меня здесь хватает тоже довольно много. Я считала, что я уже гуру в этой работе. У нас на всех рынках, во всех городах был свой профсоюз, то бишь свой коллектив, как я называла профсоюз. Но коллеги смеялись, называли меня председателем профсоюзного комитета именно на этом рынке, именно в этом городе. Мы встречались осенью и весной. А между мы все время работали и выращивали вот эту всю продукцию. Я считала, что э, я другого просто не смогу. Да мне и не нужно. Но как вы понимаете, весна-осень мы на рынке, причем даже домой не возвращались. Мы уезжали надолго. Все остальное время мы работали, выращивали, ходила на работу на другую, в школе я работала за вхозом. И выходные у нас были, это новогодние праздники. Вот в это время я могла расслабиться, поспать, побыть дома, не вставать в 6 утра, а просто полежать до восьми. Вот это был для меня праздник. Да, я выучила, мы выучили с мужем троих детей. У нас есть дом, у нас есть практически все. Не было иномарки, были только «Жигули». Но э, многие говорят, когда дети учатся, мол, иномарки уходят в институт. Неправда. Трое детей отучились, и никакой иномарки... По сумме денег на иномарку я не тратила. Дети работали точно так же, как и мы. Как с нами, и так в своих же институтах. Учились сами. Они реально понимали, что если человек ну, он не сдаст сессию, и нам нужно будет с тяжкого труда, на тяжком труде на этом, зарабатывать деньги для того, чтобы ему дать денег на сессию. И из троих... Никто, буквально ни один, не потратил ни копейки, ни на одну сессию, ни на один экзамен. И вот за это я вообще очень горжусь детьми своими. Вот именно в этом моменте я очень горжусь своими детьми. Они реально понимали, что это стоит, как это делается, потому что с нами всегда были вместе. Но скажите, пожалуйста... При такой работе, которую мы это делали, у человека есть семь сфер жизни, которые у него должны быть вообще присутствовать в жизни. Когда мы день и ночь работали, практически не видели детей, я могла развивать вот эти все сферы жизни? Как вы думаете? Да, Катюш, правильно, еще и на жвачке подрабатывали. Какой сектор из сфер жизни у меня развивался? Как вы думаете? Вот сейчас я предоставила 7 сфер жизни, которые необходимы каждому человеку. Они у них есть, но насколько они у него развиваются, эти сферы жизни? За время моей, я замуж как вышла, начала так работать, за время моей той трудовой деятельности 28 лет у меня было 8 операций. Уже в конце, перед Эрифлейм, когда была последняя операция, я думала, а сколько от человека могут еще отрезать, какие органы еще можно вообще удалять, там, чинить по-разному. Я даже не назову это, Ал, своим делом, потому что это дело имело меня, а денег нам не хватало. Мы не, не жили бедно, нет, но денег нам не хватало. Это свое дело имело меня. Здоровья у меня не было при таком своем деле. Личностный рост, куда он мог расти, когда ты сидишь на рынке, с братками на рынке там общаешься, с хамами тоже. Единственное, в чем он рос, личностный рост. Я вникала э -э -э, в новинки, я вникала в развитие вот этого всего растеневодства, изучала. Мне все Катя говорила, книгу пиши по этому поводу. Отдыха у нас не было. Ну хорошо, если детей на неделю вывезу на море. И то, через три дня уже хочу домой, потому что там все горит, все стоит. Каких-то отношений, э, ну, таких вот, ну, тут поставлено, как бы, такие отношения, ну, как бы, между мужчиной и женщиной, ну, как бы, муж был, все это было, все это есть, но не было вот этого теплого отношения, потому что его некогда было даже голову поднять. Духовный рост, какой духовный? Какой духовный? Я вам сейчас расскажу одну историю, коль мы сегодня говорим об истории. В Пятигорске есть рынок, и мы только начинали работать, и на этот рынок, в 90-е годы, это же тогда еще было, и на этот рынок, значит, нужно было попасть, там есть места хорошие, есть плохие. Чтобы попасть на этот рынок, Нужно было стоять в очереди, в толпе, перед огромными воротами, которые 4 метра высоты. Многие дельцы перелазили через этот забор и занимали себе место на рынке удобное. Я увидела, мужу говорю, лезай наверх, побежи, побежи место займи. Ну, вот, а потом... Он мне сказал, вот это 4 метра, не полезу. Я полезла, я заняла место. Но это было так страшно, лезть на высоту 4 метра, поворотом. Но они решетчатые такие. Но мне тогда было 30, и я это делала. На следующий раз я не полезла. Я чуть страшновато стала. И потом, когда я увидела, когда открывается рынок, Человек 300 или 400, да, причем не один там лезешь, да, да, да, да. Человек 300 или 400 одновременно заходят в ворота 10, да там 10 нет, метра 8 ширины. И все бегут. Если ты упадешь, затопчат. И смотрю, одна женщина, ей тогда было 60, а мне 30, это вот он, моего возраста. У нее ноги просто заплелись, и она упала. Я не знаю, что было дальше с женщиной, вызвали скорую, но ведь ее увидели только тогда, когда через 20 минут освободились ворота. Представьте, все по ней бежали. Я тогда так сильно расплакалась, Сказала, больше я на этот рынок не приеду. Почему меня должны унижать таким образом? Что за унижение? Я нашла другой выход. Где торговать, как торговать? Но я вам сейчас рассказываю вот эту историю. Почему? Да потому что вот они все семь сфер жизни, которые мы должны получить. А так как мы работали, какая сфера жизни? Какой духовный рост? Какое здоровье? Где личностный? Когда там собираются вокруг одни маты? Да? Отдых, о чем мы говорим, и все остальное, это просто не перечесть. Это идет толпа. В 90-е годы трудно было понять, с кем надо дружить, когда ты выезжаешь на рынок. С милиционерами, с братками или еще с кем-нибудь. Муж не мог договориться ни с кем, для того, чтобы тебе разрешили твое же родное продать на рынке, который для народа. Договаривалась я. Я вела переговоры со всеми этими бритоголовыми, со всеми этим в длинных плащах тунеядцами. Это была моя жизнь, это была моя работа. Я так зарабатывала деньги. Сейчас попроще, но для того, чтобы все это продвинуть, вырастить, продать, то бишь реализовать. Ребят, нужно не меньше усилий. Нет братков, есть другие. Одни ушли, другие пришли. И уже будучи, когда мне Екатерина рассказала о, о маркетинг-плане и предложила вести наш семейный бизнес, я задумалась. Я не могла понять, и я всегда ей говорила, я достойно зарабатываю для себя, ну, для своей семьи. Я там все знаю, я не хочу менять. Мне очень не хотелось, потому что это предпенсионный возраст. Но будущего я не видела в своем пенсионном возрасте. И мы начали с ней думать. Вернее, как думала Катя как мне преподнести так, чтобы я могла понять этот маркетинг-план. Ребят, мне было очень сложно. Я не могла понять, как я буду зарабатывать деньги с того, чего я не произвожу, а продать огромную сумму у меня просто не будет возможности. Но и я не очень хотела расставаться с той деятельностью, с которой я уже ну, делала. По той простой причине я знала, там конкретно идет доход. Это было очень сложно. Я очень много обучалась. Катюша меня везде. Тогда не было интернета. Катюша меня везде отправляла на какие можно только семинары. На какие только можно занятия. Я везде была. Потом я поняла. Все 28 лет... Я занималась просто ерундой. Я не думала ни о себе, ни о детях. Я не думала о своей личной жизни. Получается, я даже не думала о своих доходах, которые я имела. Это ноль против того, что можно зарабатывать. Я поняла, насколько я издевалась над своими детьми, которые работали как взрослые наравне со мной которые как взрослые относились к своему, э, вообще к жизни. Я поняла, насколько я была не права. И я решила, что здесь я попробую свои силы. И, конечно же, пока я училась, пока я вникала, я играла в подарки. Ну, какие там компании Reflame дарила подарки, в те я подарки играла. Себя зарегистрировала, сама зарегистрировалась, получила на себя подарки, потом мужа зарегистрировала, получила на него подарки и вот таким образом баловалась. Когда наконец-таки я приняла решение: но ну, я приняла решение сразу твердо работать, мы с Катей обсудили наш, так сказать, генеральный план нашей деятельности, она мне помогла совершенно во всем. Открываем сразу же офис и начинаем работать. Мы работали разными методами, что мы только не делали. Раздавали листовки, придумали различные акции, Проводили мероприятия на тему wellness, и не только, там столько было мероприятий, вплоть до того, что мы шили сами костюмы, вернее, заказывали костюмы в ателье, то Карлсона, то еще кого-нибудь, э, то витаминки. И мы проводили вот эти мероприятия, вначале выходили на улицу, красиво, красочно приглашали, устраивали э, конкурс рисунков среди детей, для того, чтобы они могли получить э, в приз шарик, в парке мы это делали, Приз, не просто шарики раздавали, а устраивали конкурс э, рисунков. Мамы старались вместе с детьми рисовать для того, чтобы ребенок получил бесплатно вот этот шарик от Арифлейм. А мы им еще и пригласительную на тему э, э, Wellness а, про детские витамины приглашали, снимали специально в Доме культуры, значит, аудиторию и проводили там мероприятия. И я хочу сказать спасибо команде, которая все это делала. Вместе, вместе дружно они все это делали, придумывали сценарий, писали, играли эти различные роли. Это было, это было интересно, это было интересно. Но постепенно я стала понимать, и мы очень много с Катей об этом говорили, кто такая бизнес-леди, которая на улице раздает листовки? Или которая стоит, работает промоутером? Ведь листовки может кто-то раздавать. Работать промоутером может тоже кто-то. Нужно организовать поток так, чтобы люди работали независимо от тебя, и чтобы весь процесс работал активно. Это тоже работает, и стойка работает, и листовка работает, все это работает, но это может быть только для начала. А потом? Как потом? Мы долго над этим думали, и в итоге приходит к нам в жизнь интернет. Вот стоял вопрос, как это сделать, где научиться, как это научиться. Я, например, хотя и говорила, да, Катя, я хочу, но я ничего не знаю. А я не знаю, как это делать. Стойка, я знаю, как работать. Мероприятием я знаю, как работать. А как сделать так, чтобы шли к нам люди, все, которым, которые ну, хотят зарабатывать, которые мыслящие люди. Долго мы над этим думали. Да, я могу сейчас, никто вообще ничего не знал тогда. Я могу сейчас, у меня без проблем, у меня нет короны на голове. Я признаю любую работу, я раздаю каталоги, и спокойно выхожу на листовки, и спокойно выйду на, на промостойку. Я на все, любой методикой буду работать. Это меня не унижает, нисколько меня это не унижает. И я думаю, не унижает моих коллег. Это методика работы. Все зависит от того, сколько вы это будете делать. Если вы вышли листовки, раздали 15 минут и ушли, они не будут работать. Если ты вышел на стойку, поработал час и ушел, тоже работать не будет. Все зависит от того, какой объем вы будете делать. Но есть же другие методы, которыми можно работать. И мы нашли этот метод и стали обучаться окунулись с головой во все секреты интернет-бизнеса. Да, было сложно, мозг уже не тот, он уже не привык настолько напрягаться, память уже стала рассказывать о том, что она гулять может ходить. Много чего было такого, что было трудно. Уроки учу до сих пор. До сих пор я по ночам какие-то изучаю, новое, что-то новое изучаю, то, что я не успеваю днем когда работаю с людьми. Я до сих пор это делаю. И в итоге упорного труда, в итоге упорного, так сказать, обучения мы научились, мы создали. Мы сейчас открыли два интернет-проектов, с которыми вы также сотрудничаете, в которых вы сейчас с нами сотрудничаете. Ребят, это так здорово, когда ты понимаешь, что ты можешь. Но когда ты понимаешь, что у тебя есть команда, после наших усиленных трудов вскоре очень быстро появилась большая команда. В итоге сейчас у меня 29 старших менеджеров, 80% которых с которыми я даже не переписывалась еще. 9 директоров, 50% которых я не знаю. Я только их вижу по фамилии в отчетах. Два старших директора и еще один золотой, это без меня, один золотой. Это мой труд, это наш труд, это труд команды, это труд нашего проекта. Я не говорю здесь про Катины результаты. Это только мои. Катины еще больше. Это тот труд, который высокооплачиваемый. Если я вам рассказывала раньше о том, как мы работали, как мы зарабатывали деньги с семьей, и что мы имели сфер жизни, то сейчас моя жизнь изменилась совершенно по-другому. Да, я упорно работаю. Я не сижу. Не жду, когда там с неба что-то упадет. Мы об этом уже говорили, да? И какая теперь настала жизнь? В моей жизни очень резко изменились интересы и образ жизни. Это сейчас мое рабочее место. На мое рабочее место мне могла дочь прислать вот такую корзину с цветами вдруг неожиданно, когда мне было день рождения. Вот когда я работала в своих, на своих землях, этого я не могла даже представить. Да вообще ничего тогда не представляла. Я не знала, что такая вообще жизнь бывает. Мне было некогда об этом подумать. Сейчас я могу общаться со своими близкими там, где я хочу. Мы очень много за это время путешествуем. Помимо нашей усердной работы мы путешествуем. В, дальнем, в данном случае вы сейчас я все сегодня не смогу вам показать. Но вот это Новороссийск и Анапа это мои внуки. Мы это Катюша нас сфотографировала, Мы в Новороссийске с внучкой, значит, балуемся. Катя нас фотографирует, посещали военный корабль, который стоит там, как ну, экскурсионный такой. Было там очень много фотографий, буду все выкладывать, где мы там были, наблюдать, это будет очень интересно. Мне, мне очень понравилось, я была в полном шоке, когда увидела этот военный корабль. Далее. Мы отдыхаем со, своими, ну, со своей семьей, в общем, это в данном случае мы с Катиной семьей отдыхали на Кипре полтора месяца, и в это время у нас открывались звания, очень активно. Кипр – это вообще удивительный остров. Мы когда узнали его полностью, этот Кипр-то, поездили, я поразилась культуре. Я вообще стала узнавать столько много интересного и для собственного развития, и для, как бы сказать, для, просто для отдыха. Вот эти гранаты, которые вы сейчас видите, это просто лесополоса вдоль дороги. Их птицы едят. Для меня это был шок. А вот эти кактусы, которые вы видите слева внизу, их тоже, оказывается, плоды едят. Они тоже, как видите, вдоль дороги. Вот эти шикарнейшие цветы лианами, они тоже вдоль дороги. Это такая красота, такое божество, конечно, из всей, простите, из всей Европы, вернее, за границы, меня, конечно, сразил больше всего Кипр. Это мы, Могла ли я посетить вот такой шикарный монастырь на Кипре, высоко-высоко в горах? работая на своих плантациях. Да и даже не знала, что это есть. И вообще для меня Кипр это было что-то недосягаемое. Когда мне дочь предложила, давайте поедем в, на Кипр, я вначале подумала, что она что-то перепутала. Потом думаю, ладно, я уже перестала сильно удивляться э, ее предложением, э, все-таки надо полететь. Далее. Мы посещаем спокойно святые места, там, где нам интересно купели или еще где-то я сейчас очень много езжу по святым местам и мне это интересно и это мне придает силы не потому что я там фанатка а просто вот имея сейчас особенно машину когда собственная машина у меня иногда возникает вот такой хочется отдохнуть и я хочу именно какой-то какой-то храм съездить или еще меня просто внутренне хочется мне там хорошо, мне там что-то подсказывает, что я должна делать, что-то успокаивает. А в районе, ну, там, тут, где живых, очень много. И не настолько далеко. Ну, пока, что я ездила самый дальний, это 300 километров. А так в районе 100 километров, 150 километров спокойно еду. В любое святое место, в любой храм и еще... Да, и еще мы отдыхали, вернее, еще там выбираю, где мне хочется. Также в Москве очень много посещаю. вот. И, конечно же, компания. Компания нам показывает очень много интересного. И самое главное, у них <как> значит, поставлены маршруты и темы любой конференции, начиная с золотой, но я была только пока на золотой, они настолько познавательные, настолько дают человеку внутренне развиваться, понимаете, что у меня захватывает дух. И это я была два года назад на этой конференции, и я до сих пор просматриваю мы книги с Катей. Люди там покупали то вино, то водку ихнюю, то еще что-то, вещи какие-то, мы с Катей книги. Я до сих пор просматриваю эти книги, я наслаждаюсь то, что я там была. Вот это Барселона, город Барселона, Испания. У них основная улица, вот основной старый город, отличается тем, что у них архитектура обалденная. Да, они еще на пляже ходили, нам некогда было. Мы занимались вот, вот всем этим. Архитектура обалденная. Это я один из домов вам показала. А там их миллионы, ну не то, что миллионы, там их сотни, и каждый сделан отдельно, по-разному. Это так интересно. И это дала мне компания Reflame. Посмотрите на вот, это, на вот эту церковь, которая строится 128 лет. С 1882 года. Это тоже в Барселоне. У нас не хватило времени зайти туда, вовнутрь, потому что была огромная очередь. Нужно было выстоять. А у нас времени было ограничено. И нам хотелось все посмотреть. Вы понимаете... Вот по этому поводу тоже очень много фотографий. У нас на, по каждому поводу очень много фотографий. Мы все это познавали. Это так здорово, когда ты познаешь мир. Особо хочется мне уделить внимание чуть-чуть подальше. Я вам расскажу об одном городе. А, ну, Он тоже в Италии находится. В Италии мы были на главной площади. Да, площадь мне не понравилась. Да и вообще мне Италия показалась очень грязной. Да, не все грязные там. Мне кажется, Россия самая чистая. Но ну, это личное мое мнение такое. Вот здесь на площади выпускали 7,5 тысяч, тысяч шариков, вот таких зеленых, в небо уходили. И там мы все мечту какую-то загадывали, там так интересная сюда постановка была. У меня был такой драйв, такое настроение, я просто витала. Вы, может быть, видели, я в сетях бросала ролик, где я там с шариками носилась, мне было так здорово, так прекрасно от того, что это все открыто, честно, от того, что это вот, понимаешь, понимаете, это для, для души, для духовности, для внутреннего какого-то такого э, познания, вот внутренний какой-то ты себя чувствуешь человеком. Вот даже могу в последней фотографии, тут внизу, вот обратите внимание, это памятник у них тут, я уже забыла, кому памятник, вот, и он весь изрисован вот так, это главная площадь Неаполя, причем она вся вот так изрисованная, и они этим гордятся. Ну, мне даже это не расстроило, мне было там хорошо. Далее. Вот на чем я хочу остановиться поплотнее. Кто знает город Помпеи? Кто знает? Кто слышал? Это древний город недалеко от Неаполя. Вот в Неаполе мы были в, на площади, там, но ну, еще по городу ходили достопримечательности. Погребенный под слоем вулканического, как он называется, пепел под слоем вулканического пепи, пепла, в результате извержения вулкана этот, эм, Везуви. Вот вулкан извергался, причем он в два этапа извергался. А было это 24 августа 79 года. Вы посчитайте, сколько это веков назад. Это страшно пересчитать. И теперь самое интересное. Вот это город, да, его откопали там только 20, 25%, по-моему, так. Остальной город весь под пеплом лежит. Подробности не буду показывать, как там, когда раскопки вели, снимали, сколько там людей осталось. Но там было так, вулкан, когда извержение сделал, первые выбросы были, часть людей убежала, спаслось. Часть осталась там и погибли. Люди вернулись в этот город, то ли спасать остальных, то ли, не знаю, как вам правильно сказать, извержение началось второй раз, еще большее, чем было. И поэтому жертв там получилось очень много. Но в девятом году уже у них была цивилизация, у них уже был водопровод которые действует до сих пор у них вот эта улица и в каждой улице для колесниц тогда же на колесницах ездили для колесниц обязательно были вот такие преграды как посты пока не кинешь денежку или там что нужно не кинешь денежку а, да, нашей эры, я не сказала, да, нашей. это первый век нашей эры, да. Вот, пока не денешь денежку, не проедешь. У них в городе вот это вот каждая вот калиточка, это каждый двор. И каждый двор что-то производил. Каждый двор производил и тут же продавал. То ли они делали это обменом, то ли какими-то деньгами, я это не вникала, это еще поглубже нужно вникнуть. Но дело в том, что все это вот оно целое, как было в 1979 девятом году, так оно и есть. Это было настолько интересно. И я хочу сказать, что говорят, что там дикие, там разные, древние какие-то, древние, не древние, просто не было тех материалов, не было, может быть, тех технологий, которые у нас, но зато люди четко понимали. Смотрите, вот это двор богатого человека, у которого было производство большое, и еще очень важно, что люди, которые не работали в городе их, то бишь, либо не производили, либо ничего, не, ну, что-то где-то работали, их не, не держали, их просто выгоняли, да, вот Катя комментирует, их просто выгоняли из города. Этот двор, весь он каменный, с улицы он как обычный, а во двор заходишь, тут оазис. У этого было определенное производство. У них были огромные рынки, там были у них прямо э -э, гончарные, столярные, там всякая всякая всякая всякие вот эти мастерские у них были. Это мы все видели. И очень важно, там же очень жарко, и для того, чтобы любой путник мог попить воды, у них вот, видите, я воды набираю. Эта вода <coughs> на каждом перекрестке каждого квартала. Течет из водопровода 79-го года. Это было так интересно. Мы везде заглядывали, везде смотрели. Далее. В те годы в Помпеи уже была реклама. Вот эта реклама 79-го года. Посмотрите, вот сейчас вы тут видите людей. Это они нас ну как бы, на другой стороне улицы. А на другой стороне улицы находилась, допустим, какая-то булочная. И когда человек идет, и когда человек идет и не видит эту булочную, он повернул на ту сторону, а там реклама. И он, естественно, развернется и придет к этой булочной. Ведь еще в 79-м году все люди понимали, что реклама это двигатель торговли. Вы поймите, о чем я говорю правильно. В то время, в 1979 году, очень много было разных фрезок, разного всякого, всяких указателей направить. Вот сейчас вы немножечко посмеетесь, оно может быть немножечко как бы э, э, ну, некорректно, не но я в любом случае покажу. Смотрите, э, пусть тут показывают как бы позы людей. Это дом, где принимали, э, ну, девушки вольные принимали тех, кто хочет, э, заниматься любовью, да. Вот, так вот, смотрите, вот эти фрески вверху, это еще 79-го года. Они уже там давали рекламу, вот, как бы, э, рассказывали о том, если ты не знаешь, что делать, вот, пожалуйста, у тебя есть. Или там, наоборот, провоцировали человека на какие-то действия. Там очень много было этих домов, и вот нам показали один из них, и мы показали, ну, мы специально зафотографировали для того, чтобы понять, что фрески до сих пор еще тех времен. И что любая компания, вот любой человек, чтобы он не производил, он старался сделать на это рекламу. Это работало, работает и будет сто лет, всю жизнь работать. Далее. В Помпеи есть указатели, но в данном случае... Это смешно, но этот дом э, указатель на каждом перекрестке к дому терпимости, ну, к дому вольных женщин. Мы очень сильно смеялись, но в конце концов зафотографировали, и я говорю, это ведь тоже реклама. И даже вот такая реклама никого не смущала. А почему нам говорить о красоте, о доходах, о том, что ты будешь богатым? И нам некомфортно, ребят. Вы поймите, вот к чему я клоню. В семьдесят девятом году, в первом веке, об этом говорили. Какая разница, говорили о э, направлении вольных дам или говорили о где булочная или еще что-нибудь. В любом случае об этом говорили. Они это делали. Как бы дико, не скажу, что дико, для меня было не так дико, насколько, э, насколько я была воодушевлена о том, какие были умные люди. Уже была цивилизация, уже было все. И вот природа уничтожила. Мы очень долго по этому скате рассуждали. Ну, вообще нас Помпеи нас сразил. Э, вообще история Помпеи вообще сразила. Мы долго на эту тему обсуждали, я еще потом долго читала об этом, ну, в общем, как бы в восторге, вот, каждый свое, каждый свое замечает в этой экскурсии, мы были, допустим, на вот этой Пизанской, где вот Пизанская башня в Италии, да, замечательно, здорово, ну, вот она на бок наклонилась, вроде как собралась падать, да, и она стоит уже несколько веков, и вряд ли она еще упадет, это нас возила вся компания. Все нам компания показывала, рассказывала. Колизей в Италии. Ребят, ну вот сейчас не знаю, увеличить получится или нет. Вот, ну посмотрите. Это, это я единицы вам показываю, где мы были. Если все рассказывать, нам не хватит с вами два дня. Вот видите, там вот такие вот отверстия, вот как бы точечки. Это был металл. И люди теперешнего времени стащили этот металл. Представляете? И мне говорят, что там вау-вау, здорово, а у нас тут все плохо. Так как у нас тащит, так и там тащит, одинаково. Так они из э, памятника архитектуры сперли просто весь этот металл. Это сейчас там все строго. Наверное, дождались, пока все поутащили. Тогда стало строго. Да, была ужасная погода. Дождь шел, но компания продумала, что в это время будут дожди. Она нам специально приготовила плащи чтобы мы могли путешествовать и это самое одеть плащи не мокнуть фотографий очень много мы будем все с Катюшей вам показывать вы следите за нашими фотографиями за всем этом ну, за всей этой информацией это было очень интересно поэтому да начиная с Золотого директора жизнь начинается совсем другая с Бриллиантового она не будет похожа на золото, Когда вы на уровне будете золотого, это будет вообще еще лучше жизнь. А выше я уже даже не повторяюсь. Далее. Компания нам также проводила во Франции велнос-вечеринку. Мы там отдыхали, танцевали, там, ну, в общем, подкрепились этим велносом и пошли дальше по Франции гулять. Меня сразило то, что когда мы зашли в ресторан, и у них, значит, этот фарш свежий, лук... И свежее яйцо. И свежее яйцо. Это, знаете, ну, думаю, ну, как это все есть? Ну, Катюшка у нас, как всегда, с флагом вперед, она начала это пробовать. Я, она ела, я чуть-чуть попробовала и ждала, что будет дальше, чтобы спасать. А говорю, я ешь, а чтобы кто-то один у нас был здравый, чтобы спасти человека, когда будет отравление. Мы были в Монако. Мы были вот в этом игорном зале, который там на весь мир прослал. Мы были везде. Ну, что такое Монако? Это наперсток. На перстах земли, я, наверное, фотографию не поставила сюда, там он находится у моря, там не надо ни дворников, никого, там дождь проходит, все смывает, все в море. Ну, в общем, климат, где нет зимы никогда, он, естественно, всегда хороший. Так что это очень интересно. И все это нам показало сейчас, вот о чем я говорила, о некоторых местах, это нам, когда мы были на лайнере, на круизе, Круиз очень дорогостоящий. Вот это лайнер э, ночью. Э, сверху, вот на самой верхней палубе там мы были. О том, что у лайнера 14 этажей, 22 ресторана. О том, что там э, каток ледовый. О том, что там э, кинозалов. О том, что там, э, значит, площадки гольфа, скалолазания. Там столько развлечений. Там столько развлечений. Там можно жить год, не выходить и не все пройдешь, это очень здорово, очень классно, это очень познавательно, вот он личностный рост, вот она наше внутреннее духовное состояние, понимаете, как, я сейчас, мне сейчас не интересно даже с друзьями, э, с, так, с друзьями, которые разговаривают постоянно о булочках, о борщах или тряпках, мне о них не интересно. Вот когда начинает кто-то говорить, вот я-то там тогда был, а, о, тут тема совершенно другая. Тема совершенно другая начинается. Вот так моя жизнь связана с компанией Reflame. Да, я работаю много, хочу много. Я еще и хочу расти как внутренне, как человек. Я хочу много познать. Много увидеть. Много всего хочу много. А сама-то я живу в селе. Поселок, в котором три населения. Сейчас я катаюсь на этой машине. Уже три года я на ней езжу. Завтра будет ровно три года, как пришла мне эта машина. И мы на этой машине уже, как Катюша приезжает отдыхать, мы практически весь Кавказ объехали. Нам все равно 600 километров в один конец или 300 километров в один конец. Мы поднимались высоко в горы на этой машине. Мы там снимали двухэтажный дом и жили прямо под небесами. И там это фотографии, потом мы все будем бросать. И там такой мужской монастырь, тоже много веков назад сделанный он такой энергетически мощный, это катастрофа. Я когда туда зашла, я поняла, что здесь нужно просто приехать и вот просто сесть около него и сидеть. И получать полное удовольствие чистейшего воздуха. Мы поднимались высоко-высоко в горы, где поставлен памятник э, младшему Бодрову, когда, попал, э, проп, э, когда погибла вся это съемочная группа и там ведь не только съемочная группа пропала там ведь пропала полностью население которое было в этом ущелье там поток лавы и не лавы а снега дождевого вот этого снега и камня щебня шел 300 километров в час он за 45 минут забил ущелья в 80 километров и вместе с ними всех людей стер под, подчистую. Понимаете? Это мы везде были. Я уже молчу о том, что мы объехали вот здесь Кавказ, Пятигорск, там побережье и все остальное мы объехали. Это свобода. Это свобода действий, свобода мыслей. Вот это, я думаю, и дала... Мне работа, вернее, дало мне сотрудничество с компанией Reflame. Потому что когда я работала, так сказать, свое дело сама на себя, я кроме дорогу от рынка к рынку в каждом магазине не знала. И другого я не видела. Потому что мне нужно было реализовывать свой продукт. Как сейчас компания нам с вами дает возможность реализовывать ее маркетинг-план Организовать товарооборот ее продукции. И она нам за это очень солидно платит. Главное не сидеть. Главное не ныть, а брать и делать. И тогда, конечно, при таком образе жизни, как вы думаете, сейчас сферы жизни, вот эти, которые нужны человеку, у меня, все задействованы, все работают? как вы считаете да да да я не болею подумаешь когда-то какой-то насморк или еще что-нибудь внутренне я расту и духовно и личностно я могу отдыхать мое дело работает я могу с семьей общаться я могу уделить внимание своим любимым внукам, детям. Понимаете? И деньги у меня есть. У меня есть все. Только теперь вот эти сферы жизни нужно еще больше раскрыть. Но для этого нужно включить мозги. Для того, чтобы можно было работать, зарабатывать и воплощать все свои мечты в жизни. И в итоге, ребят, я хочу сказать. Жизнь ведь замечательна и удивительна, но только при одном условии. Если замечать и удивляться, вот тогда жизнь будет замечательна и удивительна. Эта фотография тоже с Кипра. Вот там вверху, это мы с Катей. Это заброшенный мост, где мог, могла пройти, мог пройти только один человек или осел. Мы туда забрались на этот старый мост. Катя еще шла, а я на четвереньках ползла. Но я туда выползла. И было так здорово, что стоишь и машешь вот этими руками, а нас внизу фотографируют наши друзья. Там Миша и еще ребята, которые с нами были. Это было так здорово. Я сама себе удивилась, что я смогла пройти. По этому мосту, а люди ходили веками по таким мостам. Так что, уважаемые коллеги, жизнь прекрасна и удивительна. С вами на связи была Лотникова, Лёля.